Я тебя раньше смотрел, блядь, но, блядь, увидев тебя поближе, да, это пиздец. Так, я ХЗ, у меня что нибудь сегодня получится или нет? Я вообще очень-очень хочу просто поиграть за оружейник. Давай, хорошего типа. Ну, ты что хочешь? Не, ты че? Да. Ой, мы... Не, я его не смогу, там очень это Охраненно так вот далее Что вообще бы кто-то не пристал? Я хочу вообще домой пойти Всё. давай нам, Ты не не от могу, такой только... цены отказываешься Тогда вот нет, так, так, Нет, нет, смотри, так меня по пофиг Какая цена У меня этот, э, ну, человек-то Не то Не, ну нет, то есть конечно, бешеный Посмотрим. В стене оба к стене оба раз. А, чего? Но ну, устаю из-за договаривались как, только что, что, что о заказном убийстве. Я ничего не дог... я, я, я, я ему говорил, что он вообще от меня хочет. Да, ко действительно. Ко я... я стоял почти с самого начала и наблюдал за этим. Куда ты идешь? я сейчас пристрелюсь, ну, ты ну, не пойдешь разнос должен... к, к стене. К стене оба. Да. К стене. Да, лицензия на убийство. Ты сейчас совсем дебил, блядь. Кому ты лечишь? Какая лицензия? Я, я тебе даже говорил... Я, я, я даже... Подожди, подожди, послушай, послушай, послушай. Дослушай меня, пожалуйста, ладно? Я... я вот он, он, потому что там пытался там э, говорить, тогда, я им сказал, что я ничего не буду делать. Я все там охренел, и все mm -hmm. я ничего даже не буду. Я, я, и, смотри, послушай, если ты тут стоял... Как сейчас так говоришь? Ты да, ты да, так, вот, да. Слышишь, Лицом сейчас к стене, ты можешь продолжать говорить, но если дернешься, куда то рванешь, я тебя пристрелю. Лицом к стене я развяжу и обыщу. Обратно ему говоришь, что я ничего не хочу делать. Не ходил, не хочу иметь с ним смысл. Не, не, не, Свободен. Привет, друг Здорово, друг Оскорбление госсотрудника Пошел нахуй сам Иди нахуй 5 секунд на назад ДжБ подал, блять, пиздец Ты что, дурак нахуй совсем? Спустился! Спустился раз, спустился Ну ладно Ебанат тебя в ЕРП. В следующих фрагментах я решил проследить за игроком, который только-только зашел на этот проект. До спектейта я решил простить ему нарушение правил голосового чата, когда он кого-то оскорблял. Но я и подумал то, что ничего такого не будет, если я прощу ему нарушение голосового чата с учетом, что он играет всего лишь на серваке 8 часов. Да и тем более, интересно будет его реакция на то, что произошло. Он ушел с жалобы, понимая то, что ему простили его нарушение, и он знал, что он нарушил конкретно какой пункт, что он будет делать дальше. Алло, здравствуйте, вы продаете оружие? Да, короче. А можете назвать да. просто положение подойдем? Что? Ангар рядом с цементом. А, внизу готовы? Угу, а я тут вот где. -за... Да -да -да. А почему у вас дигл? дигл? Вам да. коробка или штука? Да. А, ну, вообще по цене я По цене, нос, цене у -у -у. Смотрите, одной штукой будет восемь тысяч, а если коробкой, то 33. Еще тогда за двадцать пять нет. Вы можете потом отдельно купить патроны, ну, давайте за 30000 тысяч. А он сильный, убойный, сильный? Что, вы пройдите? Все, он Сейчас. То есть вам он сильный, не да -да -да. А Сильный, не знаете? Проверять я тебя закачу. Лицом к сине. Бля. Пять камня передавай. И за что? Это ограбление пять камня передавай. <смех> То, как думают микробандиты, как они рассуждают, это отдельный вид искусства. Просто не понимаете, сейчас объясню. Значит, один на балду решил себе приобрести ствол. Купил его и подумал, на какого хуя я не могу получить за это кэшбэк, блять. причем не самым законным образом. И решил тут же его ограбить. Второй тоже, тот еще кадр. Решив, что нужно послать нахуй бандита с его кэшбэком, он подумал, что лучшим вариантом для этого будет просто поменять профессию через F4 и оказаться на спам. У вас на экранах, в общем, два брата по разуму намерный итог таков то что бандит подловил его на ошибке и показал свои возможности <реклама> okay, купил у него оружие начал его грабить убил его а за что не садитесь я вам погадаю авик у него. Откуда у него, блядь, авик вообще взялся? Он только зашел играть. В общем, у тебя нанарпэ да. фрикил. фрикил. А где у меня нанарпэ фрикил? Ну ты, этого, оружейника убил. Оружейника убил? Ну, ты же... А, потому что он угу. бандитом стал. Я его граблю, он берется, становится бандитом. Так что на нанарпэ в чем выключается? Я его после этого убиваю, пошла, Даже не пытался как-то мне передать деньги. Для начала. Да и тем более, ты у него только что покупал да, оружие, ты, ты шо, кэшбэк да. решил получить, Да оно так не работает, поэтому убийство его не требовало да, никакой убью. необходимости, да и вот. по этому ты бегал по общаге непонятно зачем, спамил там выстрелами постоянно. Теперь почему? понимаю, почему у вас почти весь сервак в, в... ну и кто там наиграл, у кого друг обмен, да, потому что вы, ну, Челам, которые только зашли и спокойно пытаются поиграть. просто их, ну, блядь, душите. Я тебя тэпнул в первый раз. Из-за чего? Из-за оскорбления родителей. Хотя ты только-только горишь зашел на сервак. Откуда столько злость? Вот мне интересно стало. Пошел, купил оружие. Этого же оружейника ты тут же, через секунду, начал грабить. А это так не делается по правилам. Если ты на разных серваках гонял, ты должен был это знать. Поэтому делай... Тебя... Ну, действительно, на... на любой зайди, пойди купи оружие и тут же начни грабить. Посмотрим, что тебя скажут. Поэтому никто ну, тебя не любой. душит. Ты в этом моменте сам проебался, причем очень глупо. Что, в принципе, стоило и ожидать от человека вот с этими часами. Кто... Кто тебя душит, сука, ты сам пошел нарушать так правила. Совсем дурачок. Нашли, блядь, слово для повседневного использования. Миздец. А он что, убегает? Не слушает? Сука, я косой, блядь. Слушай, а я сейчас слово достану и буду стрелять. Эй, причина, причина, причина, причина, причина, причина. Причина, на улице оружие достаешь, а огнестрельное... Какое Тене? оружие? Какое оружие? Шизофреник, стене, что ли? К стене, к стене. Раз, к стене, и два. Давай, к стене. Она... Давай, давай. Давай, если твой вот друг проверяет меня на оружие, и там нет оружия, то... Какое оружие он достал? Подожди, перед проверкой. Какое оружие он достал? UMP. Окей, дернешься куда-то, я тебя расстреляю. Я долго сюкаться с тазером не буду. Понял меня? Отошел. Отойдите, а просто... стене повернулся. Ну да, UMP есть. А лицензия на него? Какой UMP? Емпи, которого я, я видел, я нашел. его Где? Что? Где ты его видел? Когда тебя обыскал, что за бред? Что? Точно ведь емпи? Я ЕМП? его <laughs> увидел Да, да, емпик Емпик там, там, там есть, да Но а он из видишь? воздуха не может придумать там оружие Серьёзно ну, Серьезно? Схуяли он там его не он видит? Он не видел, так, не в общем а, Есть у тебя лицензия на ношение оружия? Где это было вообще? Подскажите. Это было около, получается, блядь. вот это магазинчика на углу. Нахуй пошел? Возле магазинчика вообще на месте оружие доставать. Странновато, знаете. Лицензия есть у вас, я еще раз спрашиваю. Лицензия, лицензия. есть на ношение оружия. Есть на холодильник лицензия? Я понял, вы отказываетесь сотрудничать со следствием. Давай, Всего на, доброго. Не лежал. Нихуя ты, блядь, разъебал его. Это пиздец, брат. Ты мощный нахуй. Мое уважение. Мне, у меня есть для тебя подарочек. Пойдем со мной. Пойдем. Брось под тобой. Нихуя себе Нормально. Очень редкое, можешь попробовать. Очень редкая штука. Ну, а ну, давай с тобой Там, напалимся срока, вдвоем. Давай, давай как Воха и Лёха. Пошли как Воха и леха. Сейчас, по, пойдем, пошли, сейчас, сейчас и леха. Давай наебашимся. Зады попить. Парим Эй, по э, ты куда? А у него, кстати, ТМПшка к стене нахуй встал, слышишь? Что? Кто, отпусти, блядь? Отпусти, отпусти, отпусти, пускай, Отпусти, отпусти. отпусти а, слышишь, давай идем. хочешь с нами пов... напалиться? Давай, пошли с нами напалимся. Напалимся. Пошли бонг есть больше, у тебя, да? Значит, нет, да, пошли. Нет, нет. да, пошли, пошли, блядь. Ой, папу, ой-ой-ой. Да, да, Бон. Ага, блядь. Есть, хочется, теперь пиздец. Есть, хочется, пожалуйста Устроение всех госов для рейда ЧВК Редан. Я вообще не понимаю, зачем собирать я весь вы, отряд вы, госов для рейда ЧВК каридан если хватит только вот этой одной профессии. Вы, вы охотник вы на собак Соло, человека, я считаю. Человека. Вот. Ладно, хорошо, ребят. Некоторые меня, наверное, не простят. Но вот вы скажете... Ты постоянно как-то нелестно отзываешься о микробандитах. А ты хотя бы раз попробуй сам за них отыграть, ребята. Ладно, я, конечно, отыгрывал, но нет, я просто играл за бандитов. Года с 16 -го, там, по 20 возможно, по 19-й. Я всю эту движуху на нелегале я уже исследовал вдоль и поперек, и только недавно мне очень понравилось играть за госпрофессии. И тем более, это в роликах ребята поощряют. Вот своими отзывами, конечно. Но! Побегать за нелегала спустя несколько лет, например, грубо говоря, потому что, ладно, вы там в роликах увидели, я пару раз взял какую-то нелегал-профессию, но в обычное время я почти на ней не бегаю. Я беру их тупо из-за роликов. Надо найти кого-то ограбить, правильно ведь? Иначе какой я бандит? Ребят, Го, а что там знаю, в банк он? зовут? В банк зовут? что? там? Чё, Го, Го? пошел нахер отсюда. Чё, дурак совсем? Девочку, мы не трожим. Остановился, к стене встал. Чё, ты дал? Он... Ладно. убиваю. его. Дёрнешься, я тебя убью. Феррорп. Ну, почему это? Он начал тебя убивать, ты отвернулся, я к тебе начал уже лезть. Я не отвернулся. Ну не отвернулся, ладно. Я начал уже отбегать, он начал стрелять. Ферропэ. Какой ферр п? Ферропэ. Готово. Пацаны, давайте-ка вы оба поднимитесь и лицом к стене встанете, и не будете меня нервировать. Поднимись туда в комнату, Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш. Стене, Я не слышал, что сказал. Поднимись в комнату, лицом а к стене а -а встань. Ладно, вот. В комнату поднимись, Уже? лицом к стене встань. Десятку давай. А, -а -на наверх? А Куда? Десятку давай. Стой. Десятьк. Вот 10 я и передам. Скидывай десятьк. Вот не двигайся. Я дал тебе сотни тысяч. Окей. Тебя все устраивает? Да, да, да, да, все устраивает, только сейчас... Это что, дебил? Охренел, охренел. Где друг его, ебаный? За что ты их убил? Они же тебе отдали деньги, а тем более ассасина за что ты убил. Он ведь не был причастен к ограблению. В смысле не был? Был. Я с самого начала сказал, чтобы они оба зашли наверх. Но почему-то меня послушался только один бандит. И то. Он потом решил меня закрыть в комнате и позвать туда либо своих друзей, либо полицию. Ну, я предупреждал, я предупреждал. Мину кто-то поставил. П пойдем, пойдем, слышь. Эй, в кепке, в кепке, мужик, пойдем. Короче, будем сидеть здесь, будем здесь сидеть. Мне нужно будет еще двух человек набрать. Зашел сюда, встал лицом к стене, встал лицом к стене. Короче, подожди, подожди мне! Рабин, рабин. Короче я тебе укражал оружием, ты убежал куда-то, спрятался, а потом на крышу полез на этой вышке. Увы, фи нарушено. Ну, нет, не перекил, ты не выполнил мои требования. Ну, Вася, я, знал, я тебя пожалуйста. сейчас заберу на жалобу. Вася Спасибо. Головкин. Да. Я Уж тебя заберу тебя на жалобу. Я по фасту, я, сейчас прис... Здорово. я тебе выдаю 30 минут за рп. Но я тебе угрожал оружием, ты взял, убежал, просто молча. Кричал. Я сказал, помогите. Кричал. А, ну, действительно, это же все меняет. Точно. Ладно, получай 30 минут. Не, ну эмочка, кстати говоря, ну такая прям сносная. Немного поиграв за бандита, я решил вам это показать, потому что большинство моих роликов выходит на госпрофессиях или же нейтралах типа оружейника в серии Умного дома. Ни одно из ограблений не прошло у меня без какого-либо нарушения правил, даже то, казалось бы, самое прибыльное для меня ограбление прошло с нарушениями. И вот он я, бедолага-мученик, который разочаровался уже полностью в игроках DarkRP в этот момент, потому что один не может вообще двух слов связать хотя бы, чтобы просто объяснить, чем он руководствуется, когда нарушает то или иное правило. Другие же, в принципе, имея суммарный онлайн в 200 часов и более на одном серваке, не могут выучить хотя бы 70 или 50% процентов свода правил, после этого факта у меня меня к их развитию все больше и больше вопросов. Ладно, шкалата не может ничего тебе нормально объяснить, где окей, с этим я смирился, но в РП режимы в разных играх гоняют ведь не только дети, правильно? Ладно, давайте отбросим в сторону возрастную статистику РП режимов в целом. У вас сейчас на экранах будет происходить то, что я ненавижу в Дарк РП больше всего, когда какие-то донатные обезьяны начинают засаживать одного челика. Без долгих предисловий, это очень паршивое занятие, и последние два месяца я все чаще и чаще сталкиваюсь именно с этим явлением. Пиздец просто. До чего озлобленные дети на челиков, у которых нету доната на каком-то серваке? Причем делают это они не на самом подходящем для буллинга серваке. На Гамбите. Чтобы вы понимали, сейчас объясню. На Гамбите два способа получить донат. Первое, купить, конечно же. Второе, выпросить у кого-то побогаче. Просто поинты в донат-шопе и накопить таким образом на желаемый тебе товар. А что вы думали, у меня просто так в роликах прошлых на Гамбите мелькают челики, которые прямо по чуть тебе названивают. Продай, пожалуйста, по Pointy. Будешь стрелять в нас? Е... Отик. Ой, как да? не обидно. <палец> Мне так обидно, ты меня так оскорбил. Подборки <палец> сразу. Мне будет задушка. <палец> какой-то дом говно. Да, вы все правильно поняли, сейчас три обезьяны, которые давно играют на этом серваке, будут доебывать одного челика, чтобы спровоцировать его на нарушение. Мне <питрес Speech> <питрес> даже интересно, сколько у тебя денег? Да у него 400 с чем-то тысяч, мой, да он не не Он обманывает еще плюсом, он обманщик. Мешайте устроить, ну, короче, не не поняли? Нет, мешайте строить, мешайте строить, стоите в стенке, короче, она будет прозрачна у него. Шо... Позов... А как ты узнал, сколько А меня... Боже, как обидно! А, что... а кто такой админ? Ты больной? Ты больной кто такой админ? Он Швизик, пацаны. Он Швизик. Я по эльфийски разговариваю, не слышишь? Шизик. Что такое эльфийский язык? Что такое эльфийский язык? Шизик. Что такое? Давайте вы вызовем на шизика. Это какой-то язык для китайцев? Я понимаю. Но я не умею на китайском разговаривать сейчас. А что он сделал? Шизик. Боже, ты что, терпила? Лада, дайте течело застроиться, что терпило. он сделал? Утерпила, утерпила, утерпила, утерпила, утерпила, его, его, ударим, фу, терпила. Да, давайте его всех по терпило. два раза ударим, он умрет. А, где? Шо, нахер все, не надо запирать их, забери лучше, нахер отсюда, они будут мешать. Терпела. Санта Клаус. О, ну все. Там, забай, забай, забай, забай, забай. Ох. Ну я лох. Боже, как он пропуск? Он решил пострелять, походу, в по кого-то. Так а вы чем лучше его пиздить я начали Андрея, так. Так вы пись пись чё чем-то лучше вы челика за заебали, -за -за чтобы он улетел в бан. Предложил бы 4, как продал бы. Я вас обоих забираю 100? на админ зону. И тебя, и тебя. Нет, не пошел, пошел. Забирай. Запомните этот момент, пожалуйста. Они прекрасно услышали, что я им сказал, но почему-то одному из них через 20 минут стало непонятно, почему я его начал тэпать. К ты чё? А если у меня РП процесс был? А это кто А, он какой-то странноватый. Зачем ты убегаешь? Ты чё делаешь? Не убегай хотя бы ты. Ладно. Ты бы что ли админ мод хотя бы включил? Вы чё, у меня РП процесс? Ты меня тапаешь, у меня РП. Там Кузя был как бы. Я с Кузей там РП вел. Еще раз побежишь, я тебе выдам, получается, помеху разборки. А, Блокфуз, здорово. Блять попал на разборку. Блин, надо создателем, пиздец, приехали. А чё, вы зачем бить его начали? Я хочу уволить тебя. Он меня ему кинул ему говном. Если ему меньше 20 урона, имели полное право, накидался на нас говном. Он меня кинул говном, я и стал заощряться, потому что... Шизик, нет, сколько тебе? я его никак не провоцировал, Я его э, говорил, как он есть. 500? 500? О, ебать, ты богатый, конечно. Можно тебя Шизик, с... Шизик, а, вот этот чел <с <с меня брал в когда у меня был рпс. Уди, пожалуйста, с разборки. Ему ничего не будет, ему ничего не будет. А потому что это медиапокняга. Огромное спасибо как донатным, так и наборным администраторам на Гамбит РП. Не всем, конечно, но нескольким людям точно. За то, что исправно стараетесь мне помешать в съемке ролика. Теперь помимо дебилов в РП профессиях, у меня также будут появляться дурачки в профессии администратора. Спасибо огромное, ваш вклад в это не оцените. Ижас, мне похуй. Медиа пактнёга. Я мы ничего за это не как партнер. Я обычно создатель да. Да да да да. Отчего обычно для нас создать? ты по-моему перепутал друга В общем нет. Сейчас логи почекаю. ну что нет. Шо Уйди отсюда пожалуйста и не мешай. Не мисай да. Не мисай да. да. Не мисай да. Че да. да. единственное до чего можно докопаться, да? Давой до с мода. Охуеть. Фу ты таким клон, быть, восьмотом пользуется, Вот именно, фу таким вот быть, как именно. ты. Вот именно, восьмот говно. Да, 8 а говно. Восьмот не, восьмот, не по пацанцам. Это ты я, говно? Я? Картавлю, а потом все картавые говно? Серьезно. А, он такого не говорил, ты че? Да ладно. Ну че ты мне начинаешь рассказывать? Он <laughs> такого не говорил. Спасибо, да, бля, вы такие мере, жалкие пиздецы, Я со свой модом. Ты в курсе, что запрещено разбирать жалобы? Свой с модом, вроде как. Вроде как. А это не вроде как. От Санта-Клауса прилетело 4 раза под 12 по 11 дамагу. По шоуи. Это бомж. А, нет, даже больше, 5 раз э, дамагов было. А, а потом, а потом от педофайндер... Finder... Ну так вы его сами спровоцировали. И от педофайндера Finder... в общей сложности 23 а дамага прилетело. У каждого из вас красу. по фри дамагу. Я раза потом кулаком. вы его провоцировали. Конфликт чисто для того, чтобы его... А, как-то спровоцировать на нарушение. У вас будет еще и на ну, потому что полтора перед на каждом подходил к нам. А За что полтора он бана? К вам не подходил. Полтора бана. Он к вам что? не подходил. Вы ему сами а, мешали Он перед этим нам подходил, деньги попрошайничал. Мы ему адекватно сказали, мы не дадим тебе деньги. Иди отсюда, помощи, mm. иди работай. Он подошел еще раз и, и все. Ну и потом мы его начали троллить. Ну так вы ему сами мешали строиться. Вы заходили в постройку, так, не давали завлезить. Он первый к нам пришел. Что мы хотим? ему адекватно hey, сказали. А, смотри, я стоял, он сказал, сейчас. Можете, пожалуйста, нас, ну, или или лишние такое. люди уйти, пожалуйста. Вот. с Жалобы, Нет. ты можешь? Нет, я говорю, не, не отвлекаться. Смотри, Гуся Хорошо, значит я за помеху жалобе ты получаешь еще больше бан. Нет, говорю, Доволен, принял, он значит он не можно. Чё-то пробуднел, пробуд... а, меня тэпает, я говорю, что ты меня и а, бегу с катаной, типа, выпридел, а -а -а. он меня опять тэпает, и так, раз и четыре, потом я ставлю человека лицом к стене, и он меня тэпает. А, ты не слышал, то есть и то, то что был? я тебе говорил возле спавна, что я тебя... Ну, я... ты что то пробуднил, ой, пробуднил. Нет, я ты не отчетливо мне дал понять, что тебе все равно на вот этот факт, что я тебя, что я тебя заберу. Бля, да у вас у обоих противно голосы без я восьмого, да, я ж ничего об этом не говорю. Ты два или три раза раз при нем отказаешь. убегал э, с админ зоны вот этой вот с э, жалобы, о чем речь. И сейчас ты еще обманываешь человека, что вот ты якобы не понял, что я тебе сказал. Короче, в любом случае э, помощь нам мешал спокойно тусоваться. Мы его он, он достал нас. оружие, угрожал нам, оса... нам, угрожал нам оружием. Да, Но почему-то ты голосе. понял, что, что я такое? тебе сказал ну я не понял, я, Но так, я заметил, я не что, говорю, что не ты не понял, я, я я не не понял. так, так вот, в общем, фри okay. потом у тебя... Уход э, вмешательство в работу. К чему ты сейчас это сказал? Так вот, объясни мне, пожалуйста, в чем заключается мое нарушение правил НРП и фридемидж, когда меня бомж вы в постройку берете намеренно налезете, чтобы он не смог застроиться, и вы этим самым мешаете. Зачем ты меня перебиваешь? А с это правило Так ты мне вопрос задал, я тебе отвечаю на него. Я еще не успел договорить что я говорю ты уже меня перебиваешь о господи какой же я негодяй да действительно негодяй да да, да. ужас ума не приложить так как вот. я только админом стал ну 12 создателя можно купить да а медиапартнер это кто вообще это тот кто типа повыше всех то типа ютубер контракт или важный человек контракт в общем не важно в какой там медиа, не медиа, у тебя бан выходит. Короче, я не признаю Если, они, если, если они мешали строить это нарушение правила миджбилдинг, там прописано отдельным подпунктом, что если игрок целенаправленно запрыгивает, мешает ставить пропы, это нарушение. Другой вопрос по поводу фридамага. мага. Если их оскорбляли, почему нельзя начать РП драку? Тем более с бездомным, который себя... А кто их оскорблял? Я могу сейчас демку закинуть эм. и глянуть. Что точно происходило. Просто если от него, от него предложение было. 20, я не буду никому показывать демку, я разбираю эту ситуацию прежде всего. Чел сюда позвал других людей еще каких-то. От тебя как пошла тех, провокация, а он, типа, не ребят, не давайте не побьем его каждый по два раза, и он умрет. Да. А, ну вот, видишь. РП-драка, охуеть, да? Ну, ну да, ну, в этом он да. это, это да, нелогично. Угу. То, что он такой говорит, прям при человеке, в общественном месте. Какой же админ-негодяй, да, все-таки нашел нарушение у тебя? Пиздец, вот это да. И Значит, туда минг-билдинг у вас. Тебя, ты ведешь себя, как будто тебя в жизни унижают постоянно 10 человек. Так вы себя так сейчас ведете а, всю жалобу. Мне как какие-то правила все одного все микрофона все ты, вводишь, ты вводишь, хотя ты вообще нихуя не администратор. Вы, блядь, ноете из-за того, что вас ä, притянули за нарушения ваши, и идете других админов. О боже, какой админ, негодяй, пиздец, обижает нас. Раз Нет, я вас обижаю, тогда получается вы обижены. Охуеть, я логика. В чем заключается мое Но так Правило, я попытался сначала объяснить. Вот это животное убегает раза два-три подряд, и я начать жалобу из-за этого. Человека на э, а городе, он не человек, я его не считаю жалоб, человеком. Я его не считаю человека. А я считаю, это уже тяжело. второе твое оскорбление человека, будучи из да, да, меня это очень спросил. сильно заботит, кем меня считает Санта Клаус, пиздец. Прости меня, Санта-клаус, пожалуйста. А о чем ты хочешь со мной поговорить, без восьмода? Ты, лицо сервера. Не перебивай, О чем ты хочешь со мной поговорить, без восьмода, мерзость? Я мерзость, ты себя видел? Ты мерзкий дурачок. Ты мерзкий дурачок. Ты пустой. Ты конверный дебил. Я сейчас всем У статус администратора. Что за такое отношение интересное? Вполне справедливое отношение. Вы чела задрочили, бедного, а чё, без... блядь. <laughs> да, да вы его хуесосили чисто по факту того, что у него там э, игровой валюты нихуя почти нету. Вот это и прикольно. Э, Руксостав? Э, Какой-то данный создатель медиапартфиль узнает. Да. А, ещё Я еще попал. еще скажи, да, no Name забыл добавить ну, ноунейм о да, блядь Понимаешь, я говорю со знаменитостью Санта Клаусом охуеть, можно автограф, пожалуйста? распишешься? чтобы называть кого-то ноунеймом, no не обязательно быть бигнеймом и Санта Клаус как раз таки является довольно известным человеком блять известным в узких кругах, которые заявляют, что его крупнее не настолько узкий охуеть известность знаешь ли, в комьюнити сервере это человек довольно известный ты же вообще полный ноунейм no комьюнити Бля, я бы поржал, но что-то тут смеяться не на чем Ты ну не. не, мы будем смеяться, когда ты помрешь Я еще я... не скоро помру, у меня вся жизнь впереди Вся жизнь? Да Ну, смотри, раз ты с с модом говоришь То ты сты... стыдишь своего голоса Человек, так, что еще расскажешь скажешь? И, бать, не может Бинго сделать коммун. фраз, которую я слышал тысячу раз, о том, -то, что этом голоса стесняюсь. Что-то там новое можно там, не знаю, придумать Новая? касаемо войс мода. Ну да, новое, ну, потому что вот это я уже слышал. Я заготовлено. Ну, пожалуйста, мы к теме ну, Оскорбить ты ну, меня не будем оскорбить. Будем. Ты я можешь я оскорбить. Ты можешь просто что-то высрать, Нет. но это меня не оскорбит. Я, я могу тебя назвать этой маленькой девочкой, которая на диване сидит, и пять у мужиков рядом стоит. Да, а только это смысла не это, имеет никакой панчон, он ничем не облажают, обоснован да. вообще. Ты же мерзость, блядь, блядь донатная, ебучая. Которая ты жизни, Буча, говорить, которая которая жизни за Гаррисмодом, за скажешь. пределами Дарк сервака, никакой, блядь, не. Ты кроме вот этих. А, ты кроме вот этих вот, я знаю достаточно. че ты повторяешь? Крим, кузя. Сынья? Повторять, Так явно не увидите, сейчас будучи администратором забирающий не одно, не лицо... С... Раз, я нет, я не лицо, игрока, не я не лицо сервера, я не игрока, наборный игрока, администратор, не чтобы нет, быть смотри, лицом что сервера не Нет, смотри, на разборке ты лицо сервера Почему он до сих пор не является администратором? Потому что даже если я его сейчас сниму, ему Артур все равно выдаст Мне в любом случае нужно сначала Артур... Да, да прикинь, я супер донат. Представляете, какой я хуевый, ребят. Посмел, оказывается, высказать то, что я думаю о челиках, которые загнобили одного бедного игрока просто так. Зачем нужны такие медиа которые человек? Я, просто... их... я не я знаю, Я не знаю, я говорил Артуру. Какие лица? Это его полиция. Я не Какие лица? Давай расскажи, что тебе не устраивает. Что, что, что напишешь? Это... ты напишешь? Ты пойдешь, как посмотреть. девочка, как ты говорил, плакаться о том, что извините, меня забанили. Меня забанил ебаный ютубер. Да, ужас. Просто так забанил это ебучий ютубер, ютубер, сука. Перестаньте брать у него рекламу, пожалуйста. Mm -hmm. Блять, жалкий пиздец. Объясни мне, пожалуйста, зачем ты продолжаешь эту ситуацию. Что продолжаешь? Я <систит> хочу вывелись, поглумиться чуть-чуть над долбоебами, которые обиделись, вывелись, что нашли вы, у них нарушения. Ты, ты, ты вот в Гаррисмоде, вот в этом можешь только сейчас и говорить и за адмика вот кто больше задонатит. вот например вот те платят. Что? Кто больше? Ну, ты ну, понимаешь, что ты говоришь вообще нет? Я, я, я, я уже наслушался этого приятия. Закончим это. Давай сдаваем наказание. Но рп билдинг, а также фри дамаг. А он меня кинул говном, я решил защитить. Как пролиться? Это вандалист. Испачкал меня одежду. Я ему... Так, я один еблан отлетел, второй давай. Заодно... Да я сейчас лицо <с поправлю. О, господи, да. Поправишь? Ну ты только в селе до да, такой силен. О, а ты Мода, что, а мне ты стрелу забить есть. хочешь, да? Ты, стр... ты со мной хочешь подраться, ну, да, смотри, вот до да, кровавых я соплей. А, ну тебе старше. Он по факту. По, по факту. Если бы пошли бы в борьбу, если не умеешь бороться, я бы тебя вывез. Ты бы, блядь, не подошел, перцовка делает пшик-шик, а я потом бы тебя запинал бы, нахуй. Okay. Прикол знаешь такой, да? Запинал бы? Я чё, блядь, Забираешь? рыцарь, тебе по-честному драться. А я человек. Перцовка делает пшик-пшик, а потом ногами тебя, блядь, пинают. Ты чё, рыцарь, блядский, по-честному драться там по каким-то правилам? Да смешной пиздец. Посмотрим, когда ты с кем-то на улице будешь хлестаться, Охуеть, какие там правила будут работать? Ебаный гений в маня мерке живет, думая то, что все должно быть по каким-то правилам. Не, ну, смотри, Сам себе то выдумал какую-то хуйню в голове ты... и несешь мне еще тут. говорят, что Ой. ты мед... Ой, Если Нет. уж на а, то а, речь а, пошла, а, ты бы и половина да, той хуйне, мне. что ты ранее высказал, ты бы не сказал бы в лицо вообще никому. Не ни мне, тем более. Ты, ты же понимаешь? инфантильный кусок хуйни, о чем речь. Даже если я промахнулся, я, конечно, ты сказала, тогда я... ты просто, блядь, мешок с дерьмом никчемный. Что ты там, кого ты, блядь, заборишь, Ты ляжешь или что, на меня сядешь? Нет, не сяду. Да, нет, не сядешь. Ты садиться будешь до следующего Нового года, блядь. трубочки, как любишь это делать. Это 100% будет этот Артур, который именно снимает видео, скрипка. Да, 100%. Хотя этот старт получше себя ведет. Кого не обсирает. Вот ты, Саран. Короче, клоун. Клоун, да. Ну, По ты факту. только, только из-за доната вывозишь. Из-за доната? В... Тут надо веселиться, ты понимаешь? Я тут Бля, тут иди в цирк, донат... веселись. Веселюсь, Зеркало цирк... себя поставь напротив себя, да? веселись. Ну, не-не-не. Боевой веселиться. раскрас клоуна нанеси и веселись, как тебе влезет. Чё, ебал это втопил? Все? Не выписывайте наказание? Я бы доебался просто до МНРП, но скажите, просто доебываешься из пальца, хотя оно обосновано. Что пытаться, ты на стройку придешь, будешь Нет. скакать там на строй, стройобъекте каком-то? На какой настройке? Ну, чел Где строится объективно. Он строит можешь? объективно что-то. Ты придешь на стройку какую-то будешь там скакать, блядь, по объекту. Пошли в другой по игре, поговорим. Ну, любую выбирай. С сам, которая. А в чем смысл? Можно, блядь, в дискорд пойти. этот не играет. Это, там тоже voice-чат есть. Ты только смеешь. Что, а, умеешь? Нет, GV3D, нет. что умеешь? GV3D, что умеешь? Что я умею? Нет. Я умею подмечать то, что ты 607 часов кусок хуйни, которые правила до сих пор не выучил, играя здесь. Именитый игрок, блядь. Я выучил правила. Ну, я, я вижу, как ты выучил. Даже. Был, Хорошо, блядь. Это вообще аргумент не в твою пользу, то, что ты -то был на наборке, а не до сих пор находишься на ней. Хуйню, не, то, то, что тебя вообще сняли вообще. или же выпнули с наборки, же... компенсируешь тем, что ты донат создателя я взял? Я я ушел, ушел. Вот, блять, незадача. Какая же потеря для да. проекта, для наборного состава, что ты ушел, охуеть. слез да. не счастье, пиздец. А я сейчас что тебя опустил, ой, извини тогда меня. Блять, опустил. Один матом, блять, опустить ебанутую пару и нахуй. Один матом нахуй меня, блять, опустить ебаньба. Да, ой, блядь, даже уже ничего не можешь сказать, ты, сука, ебаная, родная. Давайте, ребята, убейте нахуй друг друга. Смотрите, как, блядь, весь сервак нахуй попускает, блядь, дура ты, ебаный Кого, блядь, кого я нахуй, иди мамке сиську попроси, блядь. Вот тут разборки веселее на самом деле. А, вот Крепа, вот он стоит. Самое честное, а, что я здесь. А, вот. Дай пойму серьезно? Я нас заложник, заложник, заложники потухон. сразу говорю. Не стоит стрелять. иначе пизды пау. Представьте, что это есть. Блять, и вот это. Пизда. Сколько вы будете платить за выкуп? Ну-ка, давайте. Цену свою назовите. За выкуп? Да. Чел, Ну, давай, сколько, а теперь он идет нарушать правила НЛР, рассказывая своему убийце, насколько же тот все-таки был тупым. Бля, ебать, он долбоеб, он просто взял меня и расстрелял. Блин. Блин. Бля, че, ебать, ты долбоёб, просто взять меня и расстрелять. Да, блядь. Да, хорошо, ты спас заложников, однако, человек. Прям очень. Где у меня НЛР? Ну-ка, давай. Покажи мне надо Когда заложников забрал, тебя убили, ты прибежал к своему сказал насчет того, что он тебя убил, это было очень тупо, запрещено вспоминать, кто твой убийца, обстоятельства места смерти. Да мне пол. 30 минут. А, тебя же донат от создателей сняли, да? Бать ты че, СВшник? Я в Таких ютуберов все надписка. Какой же я негодяй, ужас, да? Я тебя раньше смотрел, блядь. Ну, оно и видно. Ну, блядь, увидев тебя поближе, да, это Поближе. Прям в лицо меня увидел. Конечно, поближе, блядь. Я тебя слышал, как ты общался, блядь, с админом. Здесь еще был один, блядь, этот, ютубер друнда или как его, блядь. Что ты нормальную самооценку за ЧСВ принимаешь, пиздец, жаль. Ну, если ты считаешь свою ЧСВ, свою самооценку за нормальную, то просто... Ты даже не знаешь, что такое ЧСВ, блядь, о чем речь. Знаю. Прекрасно. Ну, давай, расскажи. Если ты себя видишь нормальным, то тебя другие люди здесь на севере видят немного по другому с ужасной стран. А, это определение ЧСВ? Понятно. Нет, это не определение ЧСВ. И, так скажи определение ЧСВ. Нахуй мне тебе что-то говорить. Ну ты ж бегал вокруг ты меня, говорю про ЧСВ. собирался, нет, за НЛР? Давай я жду. Не буду идти ничего объяснить. Все, тогда слился. Если тебе мозгов хватит, то... Если у мозгов хватит, то возьми и загугли. Mm -hmm. Ну, так, блядь, за загугли. Открой Яндекс браузер там или Google, чем-то там, пользу, пользуешься оперы. И, и посмотри, что такое чес. Блин, опять сопливый какой-то челик попался, ужас. Конечно. Блин, ты меня попытался тупым выставить, да, когда говоришь, если мозгов хватит? Ну, вообще ты, блядь, так тупый. Это и так? Понятно, три с половиной часа бана. Завигнул часа Нет, а ты еще 27.5 Незадача, да? Незадача? Это художественный фильм Нам Тупой, еще тупее Ну Я ну, выписываю, я куда жду. ты спешишь? Я никуда не спешу Да ну все тогда, сиди молча Жди бана Сидишь то сопля, развешиваешь Да, как ты любишь Открыть правила, посмотреть пульт Потом долго открываешь консоль, писаешь Ну я просто это да, внимательно да, делаю да, Я пендитный человек в этом плане да. Ну ты невнимательный или просто медленный Так, все, сопли у тебя выходит 210 ББ Ебать, сопливый То, что немного приболел, это, блядь Это не значит, что сопливый Ну сопливый, блядь Позывной сопля Сватит у тебя позывной, блядь Да, да, да не, у тебя Да, как будто ты ни разу не болел Не, я-то здоровый ты чехоточный, блядь, блядь. чехоточный, все чехоточный, не рассказывай. Конечно, конечно. С тобой я сейчас адекватно разговариваю, спокойно. Ты тупой! Да, У да. тебя нет мозгов. Да, ты тупой. Да, ты че, знаешь? Ты даже не знаешь определение да. этой аббревиатуры, Господи. Знаю, я определение. Ну, расскажи. Загуглишь, я же тебе сказал. <свят> <свят> загуглишь, <свят> посмотришь. <свят> всё, интернете. Всё. Не, не плачь, пожалуйста. Загугли, загугли, загугли. Чем мне <свят> плакать? <свят> Потом расскажешь, какой я хуёвый че свежный, да? Да это и все так уже знают. <свят> а что тогда запинаешься? В чем дело? Чем волнуешься? Тебя, а тебя отрездали? Запинаешься? Yes. Чем волнуешься сильно? В чем дело? то Что сдулся? Что нет? Шо нет? На спавне стояли-обсуждали, но а тут ты ничего не можешь сказать Да, тебя обсуждали стоять Жалкое зрелище на самом деле, пиздец Да, я проглотил ее. Нет, я тебя смотрел, а ты такой да, хуёвый ты тобой, ЧСВ оказался, да, блять да, да, Вот да, это да, да блять да, да, да. Ну подумаешь, я болею, это не значит, что я сопливый Бля, иди умойся нахуй, удали нахуй у себя вообще компас комнаты, блять. Жалкий. Ой, еще один признак твоей да, да, да, жалкий кусок дерьма. Был. Ну, ты только что, ты только что себя сейчас показал со стороны, вот только что. С какой стороны? Ты меня поносишь а за спиной, я 2. тебе не могу сказать, что я о тебе Но думаю. Ты только что слышал, что ты сказал. Что я именно сказал? я что-то обидела из этого, да? Да, нет. Нет. Такой а что ты тогда начинаешь чуть ли не реветь? Ну ты ну, только что слышал. Ты же обиделся, блять. Она а что, непонятно с самого нет. начала, да? Нет. Нет, я не обидел. Нет, нет. я не обиделся. Я просто чуть-чуть раздосадован, мне просто да? Смешно. Мне просто смешно А я что смеха не слышу, нихуя, раз тебе смешно. Ну ты не слышь. Что за дебил? И после этого мне на гамбите говорят, что ко мне нормально относятся, да?